Что Это новый блок от Тим риза Как будто мы никуда не уходили, да? Одежду даже не сменили. На пятый день пребывания в Бангкоке мы решили поехать в парк Бенджа Договорились с Лешей Поповым. Леша, привет. Как тебе в Бангкоке? Класс, да? Встретились, зашивись. Десять дней мы в Бангкоке, и так не встретились с Алексеем Поповым. Сегодня какой-то день в Таиланде и Саша привела меня на один из крутейших спотов в Таиланде. Что за спот? Спот-столбики. Наконец-то они додумались залить здесь чем-то покрепче, чем просто вот такая... Это видео Ой, ты чё? Жопа ленивая он Сказал, что он примерится вот сюда прыгать Примериться на кто? Угу. Примерился? Yeah. На самом деле, как бы здесь очень жарко, и это настолько выматывает, что просто даже по улице будешь ходить, то на следующий день очень тяжело встать вообще с кровати из-за того, что у тебя какое-то обезвоживание, тепловый типа удар, я хер знает. Ладно, это не надо вставить, хер. Еще один из дней был, мы решили съездить на знаменитый спот Бангкока, Супан Такси называется, договорились с пинбоем он... И он нас не кинул. Да, он как и... Лешка. Опять засер Лехи. Короче, спинбой приехал, потренировался с нами немного. В этот день был тайский Новый год. Называется Санкран. И это просто было какое-то сумасшествие в городе. Все в этот праздник обливаются водой, кидаются друг друга какой-то белой глиной, короче, пьют, орут, тусят. И мы, когда заходили в метро, просто каждый второй был в рубашке такого цвета, ну, в цветочной рубашке и с пистолетом водяным. Ну, камон, как тут прыгнуть можно было? What the fuck? Оп, оп, оп. Сашка когда-то здесь манки присиданно могла сделать. А сейчас не знаю. Все начался, начался гимн короля и... и все, все замерли. Вот <ролевый> <ролевый> Это <ролевый> <ролевый> все пошли. После тренировки на Супан-Таксим я ребятам предложила съездить на Коасан-Рот. Это знаменитая туристическая улица, где куча баров и всякого туща. Я хотела просто показать... Где девушки где, с письками? Где? Нет, они не там. Девочки такие, они на ковбой ковбойсовой. А это Коасан-Рот, это барная улица короче не суть она была перекрыта и там было просто нереальное количество уже к 7 вечера пьяных людей обдолбанных каких-то все обливались водой мы пришли туда с рюкзаками почему вот так обняли рюкзаки и женя размылся, не захотел ничего снимать сказал, короче дело дело было так я никуда не хотел идти у меня болели две ноги мне было плохо Чего ты жалуешься? я не жалуюсь вышло так что ты такая ну поехали мы, я такой, ну, окей, базара нет, мы... Пиздец. Извините, что я хотела показать вам Бангкок, молодой человек. Здесь снимали мальчишник вегасе, одну из сцен, вот на том балкончике. А здесь, ребята, снимали... I find it hard to be myself I shed my skin for everybody else